Очень много кандидатов. Это количество кандидатов говорит о том, что в нашей стране демократия в самом России, И это здорово, что у нас такая свободная страна. И чем больше кандидатов, тем свободнее общество. С а кем вы выйдете в тур, вы Может, и сам. Не знаю, но хай украинцы Вы собираетесь сотрудничать с Саакашвили? Пан Саакашвили заканчает демократию. В Европе он, он, он очень круто поборолся и поборов коррупцию в Грузии. Я думаю, что вся Грузия ему благодарна, и это дуже хороший пример. з приводу боротьби борьбы с коррупцией, это действительно классный пример. Я бы хотел с этого привода с ним, с ним общаться, так и проработать.